Встали очень рано утром и едем сейчас в визитер-центр Карлсбад Кевернс Карлсбадских пещер. Uh, дело в том, что сейчас в связи с ковидом ограни... число билетов ограничено и поэтому действует правило, кто первый приехал, тот билет и купил. Ну а учитывая то, что сегодня суббота и желающих приехать может оказаться, побывать в пещерах может оказаться больше, чем самих билетов. А лучше приезжать до открытия этого самого визитор-центра, где, собственно, билеты и продаются. Ну вот, мы и попытаемся сейчас это сделать. Карлсбад, который дает свое название пещерой и национальному парку, в свою очередь назван в честь чешского города, ранее известного тоже под немецким названием Карлсбад, а теперь под чешским названием Карловы Вары, что означает «Ванны Карла». билеты в Карлсбадские пещеры мы взяли, и оказалось это довольно-таки легко. Я думал, будет сложнее, мы пришли, там очередь такая а, большая стояла перед открытием даже. Ну, в общем, нормально, взяли билетики и сейчас вот идем. Вот там вот находится центр, визитор-центр, дорожка, которая ведет. Идет она как раз вот к этому входу. Пещера, собственно говоря, находится под нами. Огромная, 12 километров ее протяженность, это, напомню, самая крупная э, цепь карстовых пещер в э, Северной Америке и третья по величине по протяженности э, в мире. Для туристов доступ, доступен, э, доступна глубина до 250 метров ориентировочно. Так, ну вот... Самой большой ошибкой было то, что мы не взяли фонарики, поскольку здесь темно. Ну, есть какое-то освещение, которое было предусмотрено для туристов, но его мало. Поэтому, в общем, как-то будет, да. Опускаемся, опускаемся в Карлсбасские пещеры. ощущение а, немножко необычное идешь в такой полутьме на тебя давят вот такие громадные плиты толщие там несколько десятков метров ты опускаешься ниже ниже ниже и видишь различные такие вот красоты Примерно 250 миллионов лет назад территория, окружающая Национальный парк Карлсбадские пещеры, была береговой линией внутреннего моря. Море содержало множество морских обитателей, остатки которых образовали риф. В 1898 году подросток по имени Джим Уайт исследовал пещеру с помощью самодельной проволочной лестницы. Он назвал многие комнаты, включая Большую, Нью-Мексико, Дворец королей, Комнату королевы, Комнату папуза и Комнату зеленого озера. Ну, в общем, мы спустились где-то метров на сто и сейчас вышли на такое небольшое плато подземное, в котором предприимчивые американцы из национального парка оборудовали площадку, где можно купить что-то покушать, какие-то сувениры. Вот, да, вот представляете, себе насколько можно нужно было потратить, сколько средств, чтобы вот это вот все дело организовать, где-то 150 метров... Под землей. Ну и также для туристов были предусмотрены подъемы на э, лифтах, потому что спуститься сюда, ну, спускаться сюда приходится довольно крутым таким э, дорожкам, которые зигзагообразно так идут, то есть ну, практически под 45 э, градусов. Угол. Поэтому лифты это действительно выход, это спасение для туристов. Не каждый сможет вернуться назад, походив где-то примерно километров 5-7 вот по этим проходам. Перед самым входом э, в пещеры рейнджер о нас предупредил строго-настрого не трогать, не касаться стен, не трогать сосульки, не трогать всякие висящие выступы, камни, в общем, все, что в пещерах желательно, даже не желательно, а настоятельно рекомендуется не трогать и не прикасаться. Якобы это связано с тем, что, ну, не дай бог, воду, которая стекает здесь по стенам, трогать руками и потом, либо еще на вкус ее пробовать. Связано это с тем, что здесь есть какие-то бактерии, которые за миллионы лет уже здесь растворились и находятся вот в этой среде которые могут повлиять на человеческий организм каким-то там способом да но как ты вот проходишь вот под такими вот хреновинами и как ты их не потрогаешь вот висят эти вот сталактиты как ты их не потрогаешь конечно же все трогают а некоторые даже норовят кусочек отколоть вот но безусловно делать этого не стоит если каждый будет по кусочку откалывать что же останется тогда здесь Батские пещеры расположены в известняковом пласте над уровнем грунтовых вод, а во время разработки пещер они находились в зоне подземных вод. Очень большие комнаты, ну, они так называются комнаты, румы. Огромные просто вот эти вот румы. И мы сейчас э, идем э, в самую большую, она так и называется, big room. Там находится такой огромный-огромный сталагмит в виде такой фигуры. Страшной фигуры. Да, но вообще просто потрясающе, просто потрясающе. Это как... Видишь картину какого-нибудь художника, <смех> у которого больное воображение. Просто ну, у кого есть ассоциации, тот может фантазировать что угодно, глядя вот на такие образования. муравейники, либо термитники <гладкие>, гладкие. Хотя не все сталактиты гладкие. Есть ну вот такие с пупырышками, но эти гладкие. По форме напоминает яйца чужих, только очень большие. Вот эти сталак... сталаг... сталагмиты, которые растут а снизу, образуют такие причудливые фигуры, что порой просто не знаю. Вот мне, например, вот та напоминает фигуру мумии, а, Вот а чуть подальше голова какого-то рыбьего монстра. В общем, те, которые сверху сталактиты, они не так интересны, а вот которые снизу, сталагмиты, Реально, очень забавные, причудливые фигуры. И у кого есть фантазия, тому может прийти все что угодно. Вот это самая большая комната. Самая огромная и большая комната. Big Room, она так и называется. Здесь основной, скажем такой выставочный зал для туристов, по которому они ходят. Есть чуть дальше ходы, но они очень глубокие, и туристов туда не пускают. В общем-то, такая вот Карлсбадская пещера. Много всего интересного, много всего познавательного здесь можно увидеть и узнать. Разве что и тучих мышей мы еще не видели. Но это вечером, а вечером, к сожалению, мы будем в другом месте. О, еще один кокон чужих. с мыслью такой, что глядя на все эти причудливые формы знаю, где художник декоратор фильма Чужой черпал свое вдохновение, создавая монстра одноименного да, потому что ну, слишком очень много образов таких похожих, зубы, клыки, челюсти вот это вот плоская голова коконы, похожих на яйца где откуда они значит, выползали, выпрыгивали до городка Розвулл, который находится а, на пути к Альбукерке, между Карлсбадом и Альбукерке. Мы двигаемся именно к Альбукерке, и поэтому на нашем пути он нам попался. Этот городок стал всемирно известным после того, как в 1947 году произошел так называемый розвольский инцидент с падением а, некого летательного объекта, который... Ну, как по мнению большинства, был инопланетного происхождения. Также потом вышел фильм, где якобы военные вскрывали пришельца. Но не знаю, кому как. Кто хочет верить, кто не хочет верить. Официально это все было а, не подтверждено, поэтому... Пожалуй, самое популярное место в городке Розвелл это вот этот вот музей а, НЛО. Именно его мы сейчас и хотим посетить. Хм. Интересно. известного очень экспоната археологического, который был найден гробная плита, которая была найдена в Мексике на, на могиле ну, это такая как бы плита, уложенная на саркофаг мексиканского правителя на нем изображен персонаж, который похож на космического пилота астронавта вот эта вот реконструкция один в один, копия. В 90-х годах прошлого века я посмотрел один фильм, называется он «Скрытие пришельца". Я думаю, многие его видели, где якобы вскрывается пришелец, который был обнаружен в летающей тарелке, как раз-таки упавшей в розоволе. Вот эта вот сцена как раз-таки подобие реконструкции этого самого эпизода из фильма, где лежит пришелец, и его якобы вскрывают. Но фильм потом, как оказалось, разоблачили, что это фикция, но тем не менее. След свой оставил.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 А край на Альбукерке, это где-то примерно, если ехать в сторону с города Санта-Фе, от даунтауна на северо-восток, северо находится самая длинная по протяженности канатная дорога. И третья в мире. Называется Сэнди Пик Трамвей. Вот это вот станция, с которой начинает э, идти трамвайчики вверх, ну, в общем, и заканчивается вот там наверху. И мы сегодня поднимемся наверх. Займет это где примерно 15 минут. А, и погуляем там поверх мы посмотрим на альбукерки, которые откроются как на ладони. Вот в такой вот долине. Вот примерно как сейчас мы видим, только чуть повыше. Вперед! Трамвайная дорога Сэндия Пик была запущена 7 мая 1966 года и теперь совершает порядка десяти с половиной тысяч рейсов в год. Сэндия Пик известна как канатная дорога с двойным реверсивным джикбеком, где джикбек означает, что когда один вагон трамвая поднимается, другой в это же время спускается. Каждый вагон способен перевозить 50 пассажиров и имеет многочисленные системы безопасности, такие как несколько систем экстренного торможения и систему заземления, которая обеспечивает безопасность пассажиров в случае удара молнии. трамвайные вагоны были установлены в 1986 году а новые путевые тросы в 2009 очередная замена трамвайных вагонов была осуществлена в мае 2016 года С 1966 до 2010 -го года Сэндия Пик являлась самой длинной канатной трамвайной дорогой в Америке и самой длинной в мире. That I got style for you Ain't hey, see me. you at the top It's been, a while, It's been a while for you Big you up and they look down on you, down you. Take one lost No one's around for you I won't, no, no, no, no, no, no, no. I won't stop I won't stop I won't stop I won't stop I won't stop I'm so handsome I'm All in karmates with my vents who I'm so fancy. Yeah, I'm so fancy. Yeah. No, romance, no romance. Got my baby and she ride, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave. Trans said I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Итак, мы наверху, высота 3 километра 100 метров. Мы наверху, гора называется Сэнди горная гряда, это тоже называется Сэнди. Это самая длинная трамвайная, как канатная дорога в Северной Америке и третья по величине во всем мире. Вот этот вот панорамный вид, это Альбук, видно Альбукерки. Город, крупнейший город в штате Нью-Мексико. Ну а мы сейчас немножко погуляем поверху, посмотрим на горные красоты вокруг. I won't stop No, no, no, no, no, no, no, no. I won't stop, I won't stop. Высота-то какая лепота! Я на высоте трех километров, вот это вот горная гряда и гора называется Сэндия. Поднялись мы сюда по самой длинной канатной дороге в Северной Америке и третьей по величине в мире, Сэндия Трамвей Пик. Вот мы сейчас здесь находимся, а позади меня вот там станция верхняя. Куда прибывают туристы снизу. Вот оттуда. Вот такой шикарный вид. Альбу город, альбу керки. сюда и видишь кучи автографов оставленных здесь кто-то тут был кто-то тут присутствовал имена даже телефоны некоторые есть или это даты скорее всего даты имитация жилья каких-то индейцев скорее всего вот даже книга для посетителей должна была быть но ее нету да а если посмотреть из окошка, открывается вид на город Альбукерки. Вот такой вот, как полотно шахматное. Да, а вот вдали можно увидеть аэропорт, международный, кстати. Шикарно. Ну а мы будем возвращаться назад, здесь можно ходить очень долго, мест красивых и интересных, полно вокруг, но зимой здесь еще интереснее, здесь, вот там позади находится горнолыжный спуск с фуникулерами, поэтому зимой здесь развлечений гораздо больше. Ну и летом есть тоже, чего стоит хотя бы подышать вот этим сосновым хвойным воздухом, чистым, свежим, горным, вот так вот.